В эфире государственная телерадиокомпания Новости». В студии вас приветствует Юлия Ценка. Здравствуйте. Мусульмане всего мира в течение месяца держали пост очищения. Полный отказ от простых человеческих нужд. Даже в самые жаркие и изнурительные дни дают возможность мусульмана продемонстрировать силу своей веры. Помимо внешней чистоты, в этот месяц постящиеся стараются строже соблюдать чистоту внутреннюю. Освобождение от всех мыслей и действий оскверняющих человека. Священный месяц Рамазан завершился с раннего утра на на старой площади на праздничный Айтнамас собрались тысячи человек. Также на молитву пришли представители руководства страны. На мероприятии побывал наш корреспондент Бекмамата Санбекулу. Вот и завершился священный месяц Рамазан. Многие верующие мусульмане в течение месяца от заката до захода солнца воздерживались от всех видов разговения и стремились сохранять свой язык от сквернословия, а душу от нечистых помыслов. По традиции, в конце священного месяца Рамазан верующие отмечают праздник Орозо Айт. На утреннюю молитву на намаз на Старой площади собрались более 10 тысяч верующих. Собравшихся от лица руководства страны поздравил руководитель аппарата президент. Адосалы Исаналиев. Уважаемые соотечественники, от всего сердца поздравляю вас с праздником Урзуай праздником духовного очищения, добра и милосердия. месяц Рамазан с чистыми помыслами проявляли внимание и милосердие к нуждающимся, совершали благие дела. Мы все стремились к очищению и укреплению наших душ, творить благие поступки и добрые дела, старались приносить радость друг другу. Священный Урозуайт ⁇ главный праздник всех мусульман в мире. Этот день символизирует духовную чистоту и любовь к ближнему, стремление к добру, миру и согласию. От имени Джиорку Кенеша, собравшихся со священным праздником Урозуайт, поздравил Достанбек Джумабеков. Он пожелал всем счастья, благополучия, процветания. От имени депутатов Джокурку Кенеша поздравляю со священным праздником Урузуайт, О знаменовывающем окончании благословенного месяца Рамазан. Пускай Всевышний оберегает вас и слышит все молитвы, обращенные к нему. Желаю вам доверия, благополучия в семье, крепкой веры и только добрых поступков. Пусть каждому человеку будут дарованы счастье и благополучие, а государству единство и сплоченность. Пусть процветает наш Кыргызстан, а на нашей земле будут спокойствие и мир. Еще раз с праздником. Священный месяц Рамазан – это период, когда прощаются грехи через испытания верующих. В этом месяце многократно увеличиваются шансы кающихся быть прощенными, возможности перетянуть чашу весов своих деяний в сторону добра. Бардкомусландардороза майраммену куттаис. По исламу ровно через 40 дней после Уроза Айта верующие будут праздновать Курманайт, праздник жертвоприношения. Именно в этот день завершается паломничество мусульман в Мекку. Бег Маматасанбекулу, Бахтаязов, ЛТР Бишкек. Президент Кыргызской Республики Сорунбай Джинбеков поздравил соотечественников со священным праздником Уроза Айт.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 Этот день символизирует духовную чистоту и любовь к ближнему, стремление к добру, миру и согласию. Дорогие мусульмане, на благодатной земле Кыргызстана живут представители разных этносов, культур и религий. Мы стали ближе к друг другу и стали единым народом, живущим бок о бок в дружбе и согласии. У нас одна судьба и одна страна. Пусть на нашей земле всегда будет благодать, будет полно счастья и благополучия в каждой семье. Дай Бог, чтобы и дальше укреплялись единство, мир и согласие в нашем обществе. Мы вместе строили светлое будущее своей любимой страны. От всей души желаю, чтобы ваши молитвы и благие дела, совершенные в месяц Рамадан, были приняты Всевышним. Пусть светлый праздник Орозуайт принесет в каждый дом нашей Родине радость, мир, согласие, единство и изобилие. С праздником Орозуайт! Сурунбай Джинбеков сегодня по случаю завершения священного месяца Рамазан в празднику Розуайт посетил центральную мечеть города Бишкек. Глава государства вместе с соотечественниками принял участие в Айт-Намазе. Также свои поздравления соотечественникам направил и премьер-министр. В поздравлении отмечено, что священный мистер Мазан символизирует духовное обновление. В это время люди переосмысливают свои дела и отношения с окружающим миром, обращаясь к таким вечным ценностям, как милосердие, сострадание и согласие. В Орозу Ай совершаются благие деяния, чтобы каждый смог почувствовать заботу и теплоту человеческого общения. Такие благие дела являются ярким примером того, что ислам – это религия мира, добра, милосердия и взаимопомощи. Глава правительства пожелал гражданам страны крепкого здоровья, благополучия и успеха во всех благих начинаниях. Урзуа – это один из главных праздников мусульман по всему миру. В Кыргызстане отмечают повсеместно. В каждой семье накрывают стол, ждут гостей, делятся самым лучшим, раздают пожертвования и добрые пожелания, а также просят прощения. Одни, которые объединяют людей, независимо от религии. Мои коллеги. Пожелания мира и благополучия сегодня ваши звучат на разных языках. В каждой семье накрывают стол и ждут гостей, отмечают Орозу Айт. «Для нашей семьи это один из любимых праздников. Собираем всех родственников, дарим подарки. Желаем всего самого лучшего всем кыргызстанцам». По случаю завершения 30-дневного поста священного мистера Рамазан верующие спешат делать добрые дела. До первой молитвы надо успеть сделать хотя бы одно благотворительное пожертвование. Один из важных аспектов значения Урузо Айт это пожертвование, делать добрые благие дела, отдавать тем, у кого нет кормильца, кто ограничен возможностями, кто нуждается в помощи, протянуть руку уязвимым людям. Благое дело возвращается благодарностью от Бога, тысячекратно увеличенным. Выполняя этот долг, каждый мусульманин радуется. Еще один священный долг мусульман Ворозу Айд – прощение. В этот день каждый верующий должен простить ближнего, друг друга посетить, родных и близких. Людям дается возможность простить обидчиков или самим покаяться в содеянном, попросить прощения перед теми, кого ты обидел по неволе в силу обстоятельств. Независимо от религии человека, этот день дарит чистоту душе, мыслям, своеобразный итог 30-дневного поста. И всегда надо быть таким же чистыми, как в священный месяц Рамазан а Айт ⁇ один из главных праздников мусульман всего мира. Его отмечают после священного месяца Рамазан. Это праздник мира и чистоты души. И уже через 72 дня мусульмане встретят еще один важный праздник. Курбан Байрам. Алена Смирнова, Самара Асанова, Бигджана Рисбайлау, ЛТР ОШ. К этому часу это все новости. Всего вам доброго. До встречи.